Российский истребитель Су-57 превосходит шведский Гриппен и шведские военные ждут, когда на вооружение поступит новый истребитель Джез 39 Гриппен однако он едва ли сможет тягаться с российским Су-57, пишет Автонбладет. По мнению аналитиков, Су-57 значительно превосходит гриппеной. Российский самолет стал первым сверхзвуковым истребителем пятого поколения. В его конструкцию интегрирован новый комплекс авионики с высоким уровнем автоматизации и интеллектуальной поддержкой экипажа. На этом фоне авторы назвали Су-57 супертребителем, раскрыв его главное преимущество перед JAS-39 Gripenny, хотя шведский самолет может похвастать маневренностью. С аэродинамической точки зрения он серьезно уступает российскому Су-57. Гриппеной представляет собой модернизированную версию самолета САПДЖЕС-39. Машина стоит на вооружении шведских ВВС с 1997 года. При этом разработка велась с середины 1980-х годов. Компании САПАБ предстояло создать самолет, который мог сочетать функции разведчика, перехватчика и ударного самолета. Первый летный прототип был потерян при посадке в 1989 году. Грипены совершил свой первый полет 15 июня 2017 года. Он сохранил возможность атаковать воздушные, наземные и надводные цели. При этом шведские военные не планируют кардинальное обновление номенклатуры боеприпасов для истребителя. Всем спасибо за просмотр.